Больше я не унесу. Знаешь, зачем мы все закрываем? Затем, что командир Рур приказал оцепить периметр. Никто не войдет и не выйдет. Я знаю, Умбу. Но ты понимаешь, зачем? За понимание мне не платят. Когда сюда прибудет разведка, может быть, нам что-то расскажут. Донесение. Кому? Доктору Домингесу. Место поисков – река Мазаруни, Гаяна. 5,82 северной широты, 59 47 западной долготы. Обнаружено доказательства переселения Майя. После тщательного расследования принято решение о прекращении работ в данной точке. Предпринятые действия. Точка затоплена путем изменения русла реки. Местные жители, нанятые для проведения работ, ликвидированы. Все следы присутствия уничтожены. Другое. Потасовка в соседней деревне. Необходимо применение летальных средств. Квадрат изолирован. Точка затоплена. Все выглядит естественно. В СМИ опубликована статья о разливе южноамериканских рек в связи с изменениями климата. Барвинир, это командир Рурк. Все перекрыто. Мы почти на месте. Все точки входа закрыты, баррикады почти установлены. Почти недостаточно. Немедленно оцепить периметр, чтобы муха не пролетела. Есть, сэр. Сэр, я могу узнать, что происходит? Разведка уже в пути. Отбой. Не надо сразу думать о худшем. Может, все в порядке. Скорее бы разведка прибыла. Они спустились вниз и пропали? защищен. Осталось дождаться команды разведки. Тебе это не кажется немного странным? Угроза находится под землей, а мы защищаемся от атаки с воздуха. Все как обычно. Если что-то пошло не так, то это может быть что угодно. Крам тоже под нашей защитой. Не знаю. Такое чувство, что от охраны знакомой зоны перешли к боевой готовности по всей территории. После этой бури мы на все слишком остро реагируем. Понял. Введение огня разрешается. Господи! <связь> <Безопасные башни! связь> так, сектор защищен. Осталось дождаться команды разведки. Тебе это не кажется немного странным?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 Я, наверное, схожу с ума. Мародерство. Бас сказала бы, что мы все это заслужили. Как думаешь, что там случилось? Мы зачищаем сектор. Командир Рурк здесь, в Перу. Он приказал Тринити оцепить место раскопок за старой нефтяной скважиной. Хочешь узнать что? Да, посмотрю, что они нашли. Рурк был в Касумеле, когда Доминги завладел кинжалом. Должно быть, они догадались, что нужно искать тайный город. У меня нет столько места. Была бойня. Что случилось? Кому? Доктору Домингесу. Возможно, найден вход в храм на окраине Кувакьяку. Экскаваторы уже отправлены. От смерти к жизни, от новолуния к полнолунию, этот храм служит вместилищем серебряного ларца. Иона, я внутри храма. Мы тут тоже кое-что нашли. Какие-то цифры. Сейчас их расчищу. Символы должны совпасть. Цифры на колоннах – это первая половина каких-то дат. Иш-чель слева, Чак-чель справа. Может, получится открыть двери. Может, получится открыть двери. На дверь? Неужели еще не все?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 Кто-то из Косумеля. Может, это ответ... Фото из Косумеля. Может, это ответ...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 Может, это ответ? Фото из Косумеля. Может, это ответ? Фото из Косумели. Иона, какая последняя цифра у Чакчель? Поперечная линия и две точки сверху. Наверное. Спасибо. Словом, балам майя называли ягуаров. Майя обожествляли ягуаров, восхищались их величественной красотой и смертельно опасной грацией. В каждом из четырех углов деревни жители устанавливали акантуна идола. По ночам в деревню приходили пять баламов, ягуаров-хранителей. Четверо баламов вставали по углам рядом с акантунами, а пятый, самый маленький, командовал ими в бою со злыми демонами и призраками.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 Да, статуя кошки, большие зубы. А вот и он. Лара, все нормально? Это путь к спрятанному городу. Кажется, здесь описана серия испытаний. Вход через пасть ягуара. Паук и птица, которая поднимается к храму и ведет к змею с серебряным глазом. Да, я возвращаюсь. Отлично, тебе это понравится. Непонятно. Диалект вроде знакомый, но что-то тут не так. Хм, интересно. Простой набросок храма, возвышающегося посреди города. Если прищуриться, он напоминает змею. Господи, не делай так. Прости, кто-нибудь еще выжил? Без понятия. База. База, ответьте. Тихо, я слушаю. Я никак не... Боже мой. Чего они так боятся? Я терял рацию в аварии. Койся, расскажешь, что случилось? Я видел когти. Зубы. Это поможет. Эй, давайте повнимательней. Они напали с криками. Кости. Все кончено. Дыши. Нам просто нужно дождаться подкрепления. что случилось я видел когти зубы это поможет Эй, давайте повнимательнее они напали с криками. кости все кончено дыши нам просто нужно дождаться подкрепления Кто это такие? Господи, сколько трупов. Их убили те твари. Но почему? Иона, Эбби. Эй, Лара. Я кое-что видела. На Тринити напали какие-то... Существа. Что? Они шипят быстро двигаются. Лара, это Пахо. Ты нас разыгрываешь? Нет, я знаю, что видела. Ты в порядке? Да, я возвращаюсь. Нет места. Ничего не могу взять. Нереально. Больше я не унесу. Мы внизу! Эй! Вы были внизу? Мы ждали тебя. Как думаешь, что там? На фреске были испытания. Кажется, я знаю другой путь. Хорошо, пойду вперед. Встретимся уже там. Были люди. И она... Если ты меня слышишь, я у первого испытания. Паук, я заберусь наверх. Нет места. Ничего не могу взять. Нет места. Ничего не могу взять. Невероятно. И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 ответы я надеюсь найти ответы Нет места. Ничего не могу взять. Столько столетий прошло, а она до сих пор стоит.